Всем привет, ребята, с вами я, Хилет, да, это я, я вернулся. Давненько видосов не было. Так, Ален, перестань, ты и так, где и так мало хпшек. А, сегодня мы будем играть в какую-то карту. Да, хардкор. пока что в будет, потому что никто не смотрит. Они а, там, если что, немножко обстроили без меня, а это а, пацаны, кто хочет, у меня есть дискорд. Я оставлю ссылку на дискорд либо в комментарии, либо э, в описании. Так что заходите, не сисеньтесь, если хотите сниматься со мной. Это, это бесплатно. Э, сервер бесплатный, это Да. У меня лицензии нет пока что, но скоро будет через три дня. Да, я пират. Кстати, я придумал интро, вот какие еще новости, и уже ночь, назад, пора спать. Так, Ален, ты где? Ты где вообще? Так, надо ресурс-шпак отключить или что? Алена, у тебя ресурс пак да? Меня здесь нету, меня здесь не было. Я же сказала тебе, предупредил вначале, что я отключила. Спектах. Спектах! Я думаю, мы вместе будем играть. Ну ладно. Так, представляю вас в моем мире, мире, мире летающего с Заранее пишу, будут вам обращаться к множественном числе. Если вы один, то будьте знательны, что. Отношусь к вам. Уважением. И так начнем. В этом мире на центре острова ваша глава главной задачей исследовать все в этом мире, вы вы который находится во второй книге под названием книги квесту удачи вам желаю вам найти все книги э, главным всего в этом мире заработан 5 глав э, найдите все книги с главами вы узнаете всю историю создателя создания этого мира и э, историю меня удачи. так Алена я, я видел ты мне ты зачем железо дал Так. Так. Так, так а что в первую очередь все постройки мира, все постройки. Ален, может мы вместе начнем выживать, а то так видение видео неинтересно будет. Ален, Ален. Я буду смотреть, Это же я все буду скузать из Верстак у нас не... Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это... Хотя нет, нет остальное, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Так, Ален, ты, ну ты, ну... Ален, перестань. Ален, перестань. Выключи. Пожалуйста. Нет, просто так. Дохни. Стекло не разбито. Так, Ален, Я давай вместе выживать. Я советую тебе обыграть все острова. Сперва. Ага, возьму, это не нужно мне, не нужно, хотя напечку на есть. На каждом острове будет поспавнированность и прихнение. Грэнни, я Грэнни, Грэнни. Меня здесь нет, меня здесь нет. Ален, какая сложность у тебя стоит? Не понял, это легкая, блин, сложность. Тебе На так, Ален, нормально. Не, я, я не понимаю, что происходит. Я тебя вижу, Ален. Каждый с припасами. Часа Шейдер. О, как красиво. О, как красиво, блин. Блин, это самый красивый шейдер. Но там Крипер некрасивый. Валим. Первый привет! Спасибо. Зени-бион. он безобидный или что там? Кто там мне хотя бы телескоп дай. У меня амитистов нет. <звы> э, не понял. <звы> что это? Пальчик, <звы> хуй снег. Ааа, вот зачем кожный бачить можно. Так где я зомби слышу? Не. Вот вот это, вот, вот это с рыхлым снегом мне очень бесит. Совет подня... подняться на башню. На башню. А вот эту? А как мне подняться по твоему? Еды немножко еду, там какой-то домик. Так, Олен, что ты там в домике делаешь? Ао. Печку, печку заберу. Заводную ложу его ложу. Кровать у меня есть. А нет, кровать нужна. Зероводы, погнашься. Это кто три кинул? Его подобрать. Ааа, Там домик, там скелет себе бошку сломал. Понятно. А я это реально уже прикольное видео. Ам... Надо тыку взять, надо тыку взять. Потому что там серму только надо делать. б! Да кто стрелял? Это ты что ли? Ч ты там ты решишь от меня? Ч ты там-то решишь? Ой, ч ты там ты решишь? Ч ты там ты решишь? Ч? а И. Ты ч задох? Вс, один. вот и вот еще ай больно многие олену а, а откуда я покоений возьму все это дохли ой сейчас где-то здесь окажется я а. знаю это что так а отлев ставит Настя-ра, настя на Иди в Пусынь. Кто что ли? Я уже тебе кузак ждал. Пусынь открыта, Пусынь, тебя возьму, нет большой, Ася. А, ты же гигант, он же как бы без, без интеллекта. А, мне надо арбалет брать, да? Не надо. Зачем?» «Зачем он так сдохнет как? Он Он сейчас как-то сдохнет» сдохнешь Да Сок, золотое яблоко сойдет ну и зачем мне эта вся штука? пау ну, возьму пшеницу у меня там есть Всё, и что из него выпало? Ничего. И, и что ты предлагаешь? и что ты предлагаешь мне? Посидки. Посидки. Один как-то возьму. Так, мне еще чего? Я не поняла. Я могу сделать выполнить это. Это птица, да, я сделал, я сделал. Я с первого раза. Все, он теперь у меня на плече будет. Все. Бамбук. Тут никого нету. А то, пандочка, ща посормим тебя, пандочки, это вам, на а, а простите, что это? Это, конечно, самая худшая еда в Майнкрафте. Тростники есть. Бобы. Бобы. Бобы есть. Не, не хочешь? Нет. Так, я, я подозреваю, что там что-то есть. Я подозреваю, что кто-то есть что-то. О-ху, о-ху! Вот я тут Я как-то не знаю, я Так, у меня... А где мой попугай? А, вот Давай. Давай, давай. на меня. Так, Олень, что ты делаешь? <звук> О -о -о. И вот ну, опять это голова. Это биомы Поспагай, ты со мной. И еще в спине. Вопрос, что тут делать? О, А там, что там чего делают? Так, тут бы дрог, там два спалмера неизвестно Чего? Меч что такое? Вот блин, вот мне бруковье. Ален, Ален, я тебя понял. Я тебя понял. А вот, тебя нужно быть первым, это кто был, это что? это что? Кто стрелял в меня? Ален, это ты, я понял, я понял. Да, скоро видос уже заканчивать. Так, сколько уже мы играем? Ален, да перестань, у меня и так мало жизни идет. Так. Все, мне 20 дечка, Лен, да хватит ты мне уже. Ч? А если что, тебя слышно? Тебя слышно. Так, не заходи. Ладно, не буду заходить. Все, это крыса, Олен, меня. Ну вот, я вернулся. Только мой друг немножко не испортил. Мы я еле, -еле я еле-еле прошел. Это целый час я впервые его убивал. Это все. О -о -о -о. Я прошел Майкрав. О, -о, -о, О, это реально работает. Это реально работает. А нет, смотри, смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри, я просто поменял немножко вот это. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Ладно, давай. Что? Чё, чё, чё, чё, чё? Там было вверх, я пропустил, там было dream, там было dream, там было dream. Я тебе не буду А, вот это теперь все. Все, Калим, все заканчиваю свое видео. Сегодня я стараюсь Алену и Калим Всем пока! Нет, погоди! Все, э, понятно, гений, все затопил в нем. Пока. Крипер. А было классно, было все пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я в течение долгого. Это засылка на и подписка. Всем, okay. аликс!